Сегодня мы откроем миллион вот этих бустер-кейсов. Будет интересно, приятного аппетита, поехали! Всем привет! Это Человец, Сегодня мы вернемся в далекие-далекие 2017, 2016 и 2018 год. Помнишь время, когда на Фарсе мы открывали Дружко Шоу Кейс миллион раз? И ролики реально заходили и вам нравилось. Сегодня я захотел вспомнить молодость, но открыть не Дружко Шоу Кейс, а Бустер Кейс. Для начала, естественно, пройдемся по всей халяве, которой на ГГДропе много. Но для начала вы можете аж два раза прокрутить вот этот барабан, где можно выиграть бесплатный скин. Крутите один раз, нам выпало... Что это такое? Даже интересно, что это? А, это халявный скин, найс. А это при деппе или нет, мне интересно? Или он просто дается? Ну-ка, посмотрим. А, скин за пополнение. но ну, тем не менее, блин, прикольно. Нажимаете крутить еще, вводите мой промокод, который будет в прикрепе. И крутите бесплатно. Можно все-таки халявный скин выиграть. Также будет промик на деп. Постараюсь на как можно больше процент выбить у админов. И ссылочка на сайт в прикрепе. Там же и промики. А для начала мы начнем, собственно, с вот этих своеобразных халявных на гагадропе кейсов. Нужно закупить пули. Мы можем купить один вот такой самый дорогой кейс. И не выбить с него ничего. Нет, это ножики 24 тысячи. Ну и, в принципе, все. Сейчас начинается самое интересное. Будем крутить бустер-кейс. Это реально мои. Это 80-е мои. В этом кейсе, кстати, довольно-таки неплохая сборка. Я так посмотрел. То есть, есть то, что действительно может неплохо окупить. Но вспомнить, да? Опять же, Dragon Лор, который выпал с дружкошего кейса. Но в теории, дорогие скины как там Закалка или Азимовы, могут выпасть, это вполне реально, я это прекрасно помню. Мы, по-моему, нет, это на ролике мне с э, Дружкой Шоу Кейса Дел выпал, но в теории дорогие скины выпасть могут, и я хочу это проверить. Действительно, вот эти вот, знаешь, именные кейсы ютуберов, это сейчас обыденность. А раньше это было что-то, ну, супер сверхъестественное, и всегда... Новый вот такой ютуберский кейс, он вызывал огромный ажиотаж Как сейчас, я не знаю, но мы проверим этим роликом, нравится вам или не нравится Мне действительно интересно, как сейчас могут выдавать кейсы ютуберов А бустер это вроде бы как ютубер и стример, в общем, медийка Посмотрим, как это все работает и как реально выдает кейс бустера Пока что, блин, пока что, честно, ничего хорошего, то есть у нас было 24 тысячи с бонусами совсем, давай даже фастиком покрутим, ну вот выпадает 1400, в принципе, небольшой окуп на 300 рублей, да, но хотелось бы чего-то подороже. И этого, этого реально Ма, хотя дух воды, блин Может же быть какой-то прямо завод Ну ладно, немного поношенный статрековский Дух воды, чтобы он, блин, стоил Денег, но нет, выпадает обычный Глок водяной за 200 рублей Что это за а, понос Дропается нам, ну треугольник Уже получше, не сказать, что прямо Вайка круто, но ну, тем не менее Подороже, поинтересней, хотя Все-таки мы опять спустились до 22 тысяч, было 24к, блин, вот оно все так пролетело Тела, но ладно, хоть дух воды поинтереснее выпал, и на том, собственно, спасибо. Хотелось бы все-таки больше тогда духов воды. В принципе, МКУ можно было бы 600 рублей. Скоростной зверь, здравствуйте, полторашка. Но неплохо, нет-нет, оно купает. Но как минимум один ножик сегодня должны достать. Кстати, 400-300... Но маловато этого, маловато, все-таки я надеялся выбить сегодня что-то прямо ультра-дорогое, тем более, тут много скинов, на самом деле, реально скинов много, и хотелось бы, чтобы что-то они все-таки выдали, 374, здесь, опять же, небольшой окуп, прикол вот этого кейса, да, бустер, в том, что, блин, нет-нет, он окупает, но не намного. я же хочу, чтобы меня прям так... Люто купила вот какие-то вот такие перчи выпали, и все было круто. Но у ГГДРОП на меня явно другие планы, и оно работает как-то вы все по-другому. Ребят, напомню, что в скором времени я это каждый ролик говорил, говорю и буду говорить. Собственно, к Новому году я приурочил прокачку подписчика на Драгон Лор. Естественно, самый дешевый закаленный в боях, но это, мать его, Драгон Лор. То есть мы закидываем рандомному сабу на баланс, наверное... 70-80, даже 90 тысяч рублей. И будем качать апгрейдами, кейсами, всеми правдами и неправдами. Будем стараться выбивать дел. Если э, не получится в первый ролик, я планирую сделать еще один. То есть и таких видосов будет как минимум два. Ребята, как минимум. И сейчас я вас прошу под каждым лайком, под каждым лайком, под каждым роликом ставить лайки, чтобы... Ролики набирали просмотры, и я видел, что ролик выйдет не в молоко, для меня это важно Плюс он ко всему, все-таки здесь будет ссылочка, поэтому, чтобы ребят тоже увидели отдачу и дальше платили деньги Ну и реально хочется сделать такой прям жесткий контент под Новый год Поэтому, ребята, с вас лайкусы под этот ролик И мы опять, я надеюсь, что как раньше, качнем YouTube на просмотры и на крутой контент Тем временем, нам на 1400 выпало скинов Но это реально немного, сейчас все-таки, наверное, добавим некое разнообразие Откроем дорогих кейсов, потому что что-то как-то бустер-кейс... Прикол бустер-кейса не в том, что он там тебе раз, выдаст нож и все. Он нет-нет выдает. Ну, блин, слил, конечно, здесь. А, подожди, мы опять же окупили. Да, здесь окуп был, кстати прикол вот этого кейса именно в том, что он нет-нет выдает. То есть такого, что блин, миллион ножей выпадет нет. Такое ощущение, что вот я как знаешь э, сравнивать, если с тем же там 2018-19 годом алгоритмы сайтов поменялись. То есть раньше, если тебе дропается нож и все, и типа гуд. Сейчас по-другому. Сейчас типа есть кейс, да, в котором лежат там дорогие ножи, дорогие перчи. Окуп здесь будет не на этих ножах и не на этих перчатках. А окуп будет на, ну вот таких типа скинах. И он будет достаточно часто. Это не касается дропа это, в принципе, относится сейчас ко многим сайтам. У нас, кстати, 26 тысяч рублей. И я все-таки предлагаю внести небольшое совсем разнообразие. А, ага, смотри, прикол, у них тут кейсы перемешались. У них, типа, раньше оно шло вот в эту сторону, а сейчас оно, в, типа, реверс, короче, в обратное направление пошло. Я предлагаю открыть два вот этих кейса. А, мы фастом открыли 38 как кстати. А вот неплохо. А вот 45 тысяч. А вот уже поинтереснее. И возвращаемся на бустер. Блин, я фастом открыл. Я забыл убрать фаст совсем Так, бустер-кейс, погнали Опять фаст открытия. все-таки я планирую выбить нож Эта рубрика называется, там, открыл миллион кейсов Да, это рубрика в, этом, в этой рубрике мы открываем как можно больше кейсов К сожалению или к счастью, на гагодропе можно открывать only по 5 кейсов Можно было бы открывать по 100, я был бы только рад Но, увы ах, открывать я могу только по 5 А вот реально, прикинь, специально для человека Сделали бы возможность открытия миллиона кейсов Ёпты... Вот там бы уже никто не придрался Кликбейты, не кликбейты, нет Я реально открыл а, миллион раз Кейс, это было бы очень жестко, я думаю Но ладно, мы тем временем катим дальше У нас на балансе 44 тысячи рублей И если мне этот чертов нож отсюда не выпадет То я думаю, мы сегодня просто-напросто его скрафтим Наверное, все-таки так и будет Ну типа, смотри, у нас сейчас 46 тысяч Мы элементарно вот такой нож В принципе, он 19 тысяч где-то может стоить скрафтим Такой скрафтим Бабочка у Ультрафиолет может быть какая-то закаленная в боях, окей, но она дорогая. Давай даже посмотрим прайсы. Подожди, бабочка ультрафиолет, да, посмотрим. Ультра. Ой, что-то я не то пишу. Прикол в том, что я не могу найти этот скин. Я, не, наверное, что-то не знаю о Counter-Strike. Ладно. Короче, не могу я в поиске у них найти ультрафиолет Ну вот, реально, поиск как-то криво работает Может, у меня пальцы кривые но ну, это тоже, в принципе, бывает а, Тем не менее, ну, вот такой нож крафтим он популярный и Его цену я точно знаю, это 19 тысяч как минимум, его мы скрафтить можем. Ну, потому что с кейса вот так он уже 100% не выпадет. То есть, я понял риторику этого бустер-кейса. Если вы будете или открываете на как -дропе и ищете сейчас, какой кейс открыть, все-таки кейс бустера на нем можно бустануть. Но не стоит ждать, что, блин, тебе выпадет какой-то нож и так далее и тому подобное. Немного он бустит. Но, опять же, не стоит забывать, что у меня аккаунт ютубера. И не стоит забывать, что ссылочка-то на сайт. Все-таки в прикрепленном комментарии это тоже важно. Ну, кстати, по поводу дроп бля, неплохо. Но я все-таки тебе предлагаю скрафтить эти волны. Единственное, что в поиске, не найду, но примерную цену, опять же, повторюсь, я знаю, это 18 тысяч рублей. А, и сейчас остается просто найти этот нож. Он точно должен стоить 19 тысяч. Вот в этом я как никогда уверен. Может, чуть-чуть дороже будет, но примерно это 19к. Блин, слушай, его тут нет. А его тут нету. А как его искать? 20 тысяч. Блин, я не знаю, как мы его сейчас будем искать. Но это очень тяжко. Это, это реально очень тяжко. Я я думал, типа, за 19-20 тысяч будет и все. Ну окей, хорошо, хорошо, давай сделаем по-другому. Стилет, волны. Блин, а почему не работает поиск типа стилет? Давай окей, еще раз стилет, волны. Да ёб ты, ну что, что за проблема с поиском здесь? Ну нет такого скина, в чем проблема, блин? Ладно, давай попробуем скрафтить другой скелет, представим, что такой скелет есть все таки в кейсе бустера. За 25 тысяч рублей, и если это крафт, то это, это бля, не крафт ни разу, нормально, хорошо вообще. Не, фигня, давай попробуем за полтинник что-нибудь сделать. Вот, убийство, это поинтересней, это вообще в разы поинтересней. Коэффициент 1.7, а 29 тысяч ставка, которая... И, и, и такое бывает. Второй, там второй игрок выпал. Это типа утешительный приз у Гагдропа? Да, ура, утешительный приз, круто. Но зато когда-то выпала МК, да. В общем, вот такой получился видос. Во всяком случае, цель была проверить... Максимально бустер кейса мы это сделали Всем огромное спасибо за просмотр Еще раз напомню, что скоро будем качать Подписчика на Dragon Lore, поэтому ребята Поддерживайте ролики Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока